Всем привет, с вами Макс Репьев, и это очередной день пребывания в Дубае. Сегодня здесь плюс 33 градуса, опять же, небольшая такая облачная, что сильно сглаживает прямые солнечные лучи. И я, наконец, решил выбраться на экспо, которое перенесли с 20 на 22 год из-за карантина. И в мире только об этом и говорили. Экспо Дубай, экспо Дубай, экспо Дубай. И, наконец, сегодня мы это с вами вместе посмотрим. Двигаюсь, опять же, на метро, потому что с тачкой вопрос пока еще не решен. Благо, это конечная остановка, так что, думаю, не заблудимся. До Кстати, билеты я заранее не покупал, купил прямо здесь, но правда через онлайн. Все это оплачивается с российской карты, никакой проблемы нет. Ввел данные, ввел карту, нажал оплатить и зашел. Но денег они, конечно, всегда потратили уйму. И здесь же еще проходит бесплатный концерт по вечерам. Я думаю, что мы зацепим что-то. Сейчас ребята будут играть на скрипке. Ну, или кто-то прицеливается к игре на скрипе, я смотрю. Очень крутая красивая арена, и это только вход. Двигаем дальше. Написано, что еще одна экспо будет в Москве в 30-м году. Интересно, будет ли она или нет, конечно, хочется в это верить. Это российский павильон, еще раз напомню вам. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Что тут покажут, но, ну, наверное, что-то будет очень интересное. То есть никаких здесь особых экспонатов нет. Экраны, экраны и будут что-то рассказывать нам на этих самых экранах. Съезжается конструкция. Рассказали много интересного, про чудеса и про все остальное, про развитие. Но все на английском, поэтому вставки здесь не будет. Лучше, конечно, это все посетить живое и самостоятельно. Страну нашу, значит, посетили. Теперь можно и другие посмотреть. После России мы заходим с вами в Сербию. Здесь стоят телеки, VR. В Сербии рассказывают здесь, сколько они агрокультуры вырастили, сколько они кожи и животных, в общем, вырастили, что они из этого всего сделали, куда они это все поставили. Я так понимаю, что здесь именно на это идет основной упор. Здесь у нас, что это такое, что-то про культуру, я так понимаю, да? Не буду, в общем, выделываться, потому что вот в этих лицах я ничего не знаю. Двигаем дальше. Brave, fight, это, значит, павильон Финляндии. А, это же вообще очень крутая тема. Они выращивают растения на вот таких вот поворотных штуках. То есть, грубо говоря, сколько солнца надо, столько им дает. фьючерс, Futures begins here. В это верить что будущее начинается здесь я думаю что здесь будет жирненько потому что это аман так обычно все начинается с истории дерева и там тоже они возле ну ладно нам неинтересно идем наверх у всех такие знаете павильончики небольшие там двух трехэтажные кто-то здесь решил выделиться Нужно разобраться. Тоже этот выскочка. Написано Mobility Pavilion. Олив. Если меня сейчас вдруг смотрят производитель ходога, то вам есть очень крутой девайс. Смотрите, тут держа как держал для хот Ее по сути можно вытащить вот сюда. Вот так. И есть. И при этом не пачкаться. Вот так она выглядит, может скопировать он ее или еще что-нибудь. Но ну, Штука очень прикольная. И самое главное, что ты всегда чист и не пачкаешься. Посмотрите, как они заморочились. Искусственный водопад, народ здесь мочит ноги. И все это абсолютно безопасно и очень красиво. Самое такая в том, что здесь прохладно, здесь нет солнца, хотя сейчас 36 градусов показывает на часах. Но это, конечно, не факт, что именно здесь, но тем не менее в Дубае температура средняя 36 градусов. Насколько концептуально, да, ребята сделали, они просто взяли воду, камень, собрали сюда туристов и показали, как можно сделать из этого что-то концептуальное. Очень красиво смотрится, правда. Ну, привлекает сюда людей, чтобы поражать мир. Короче, хотел зайти в павильон эмиратов. Чувак сказал ожидать в очереди час. 45. Хочешь, чтобы типа, вставать час? 45. Охренеть. Ну, как бы я здесь до самого вечера, поэтому я, наверное, все-таки смогу сюда зайти. Но чуть попозже. Пойду пока другие посмотрю. здесь уже примерно часа три и обошел, наверное, только треть. Во много павильонов я не могу зайти, потому что там большие очереди, но в какие-то захожу. И я ходил здесь и задавал себе вопрос, а что же будет в дальнейшем с вот этим вот местом, где сейчас проходит экспо? И для меня дошло, что из этого можно сделать хороший аутлет, большой торговый центр, что-то здесь достроить, перестроить и эксплуатировать как магазины. То есть здесь есть прогулочные зоны, здесь есть огромная парковка, здесь есть разные павильоны, как маленькие, так и большие, которые можно эксплуатировать по разные задачи. Все очень даже и круто, и концерты, площадки здесь есть. Так что место точно не пропадет. Идем дальше. там поют танцуют а я вам пока здесь на карте расскажу что здесь вообще представлено огромнейшее количество павильонов вот здесь вот была россия вот здесь вот эмираты здесь я стою возле вот такой штуки туда еще не ходил и здесь вот самый главный купол то есть тут проходят концерты и еще что-то мы с вами начинали отсюда с метро в принципе можно поставить тачку вот на парковке ну, как бы метро все равно ближе, и оно удобнее в этом случае. И я, по сути, прошел сейчас только по вот этой вот улочке. И вот по это я еще прошел. Все, больше я еще нигде не был. Я не, А, вот еще на фонтане был. Здесь не был, здесь не был, здесь тоже не был, тут не был, тут не был. Короче, надо идти изучать. Все поставили себе обычные здания. Эти же поставили себе целый шатер. Еще и с какими-то золотыми висючками. Нужно зайти. Похоже, я сюда тоже не попаду. Потому что очередь здесь длинная. Начинается она оттуда. Короче, во все вот эти павильоны, которые крупные, хрен зайдешь. Там, в Казахстан. Можно в Казахстан зайти. Здесь понятно, что будет пасту и макароны рекламировать. Вообще, если вы не понимаете, зачем нужна экспо, это просто собраться в одном месте и показать, что у кого есть, кто в чем преуспел и кто в чем сейчас стремится и работает. И они делают здесь такие павильоны и показывают там свои технологии развития или просто чем-то выебывается. Вот и все. Вся суть экспо. Штаты заморочились и сделали здесь правовато. Не надо ходить. Можно просто проехать. посетил, здесь какой-то DP World Cargo Speed надо посмотреть, что-то наверное с техникой будет связано и я так понимаю, что все за сегодня я не обойду, но мне на самом деле изначально ребята говорили, что нужно наверное на три дня это все растягивать и билеты в основном так и покупаются ну, посмотрим мне вот интересно, штаты действительно настоящую ракету сюда привезли, потому что она прямо паленая, то есть не какая-то бутафория, либо они конечно покрасили этот макет либо все-таки это настоящая ступень SpaceX. Интересно. Вообще отсюда вот видно, как выглядят павильончики. Не было бы людей, можно было бы, конечно, это все посетить за один раз. Но люди здесь есть, очереди тоже есть. И мой вам совет. Растяните выставку дня на три и приезжайте сюда по вечерам. Ну вот сейчас как бы время 6 часов комфортно. Солнца нет. У меня просто сегодня даже чуть солнечный удар не случился. Я там чуть не подкосил на одном павильоне. Такая тема была не очень. Так, заходим. Сейчас у нас будет еще дошел водопадов через 38 секунд. Вот это вот должно появиться. Вот сюда. Может быть, что-то будет интересно. Из справа, конечно, можно залипать на несколько дней. Но я вам чуть позже еще расскажу про билеты без очереди. Можно постить все за один день. Сейчас выйдем, закончится, расскажу. что DP World — это один из крупнейших эмиратских перевозчиков. И вот они еще и кофею бесплатно дают. Где такое видено, да? ладно холодно даже. Рассказка. Запомните их. Ребята подбодрили меня только что. Забавная тема. Вот очередь в Штаты, а вот очередь в Казахстан. Мощно, да? То есть туда практически не стоят. А вот к ним... Прямо шлак. <смех> Забавно, типа. Я очень хочу попасть в павильон Эмиратов, но думаю, что ничего нового я там не увижу. Вся выставка построена просто из экранов и информации, истории и будущего. Больше ничего особенного. В любой павильон, в который ты заходишь, ты ожидаешь увидеть какой-нибудь вау-эффект, но, к сожалению, ничего там не получается. То есть тебе просто дают информацию, эти пламенные мотивационные речи, о том, как нужно жить в будущем, куда стремится человечество и так далее. Но у всех все одно и то же. Но вот зато смотрите, какой у Швейцарии крутой павильон. То есть это зеркало, а там вот снизу написано, и отсвечиваю. Но определенно Экспо стоит посетить с точки зрения информационной нагрузки, посмотреть, чем вообще занимаются страны, посмотреть, куда эти страны стремятся. Но вы знаете, хочется увидеть технологии в действии. Например, разрез какого-нибудь корабля, как он там действует внутри. Какую-нибудь ракетную установку. Показать там, как работают двигатели за стеклом. Ну, прям какого нибудь вау-эффект. Здесь же просто экраны, экраны и экраны. Ну, и куча басов. Там вот эти вот хорошие колонки стоят. Больше ничего такого особенного здесь нет. Я был в 2017 году на Экспо в Астане, И там все было то же самое. Здесь просто чуть больше размах. Чуть больше представлено, Все как бы масштабнее. Но по факту все то же самое. Страны вы ее. Тем, что у них есть показывают чем они будут выявляться в будущее и посыл по сути всех один приезжайте к нам вкладывайте в нас денежки мы классные вот и все я хотел закончить экспо но вот тут появился павильон китая мне кажется мне сюда надо зайти и я больше чем уверен что мы сейчас увидим там те же самые экраны историю и какими пиздами меня не будут с будущем. Как работает uh, priority билет? То есть вы, грубо говоря, покупаете на 6 тысяч рублей, подходите вот такую специально отведенную штуку, вас запускают без очереди. Когда все остальные стоят, не стоишь. Вот так работает вот приорите билет. В 5 раз дороже, но, наверное, того стоит, по крайней мере, потому что за один день по обычному билету ты точно выставку не пройдешь, а по приорити билету, наверное, все-таки сможешь. И если, например, ты растягиваешь будешь удовольствие примерно на 3 дня, то выставка будет примерно в 3600. А здесь билет стоит 6000 рублей. но зато ты не тратишься на метро, не тратишь время, просто пришел, и погнал смотреть. Про что я и говорил. Экраны, презентация, колонки, спутники. И вот все смотрят на робота. История, будущее, настоящее. Как они сталкиваются с проблемами. Куча картинок, мониторов. Вот как в каждом павильоне это все выглядит именно так. Китайская быстрая железная дорога. Едет. Типа, будет он ездить со скоростью 350 км в час, и станции проезжать на такой же скорости. Да, интересно. Ну вот видите, макеты, экраны и все. Больше ничего. Здесь тоже макеты, тут экраны, там тоже экраны. Все, на непонятной нам вязи. Абсолютно. Ну вот стена у ребят определенно крутая дизайнерская очень даже дизайнерская вангую здесь будет тоже о машина стоит у вот что-то еще настоящая это стоит давайте посмотрим это наверное какой-нибудь 1958 3000 из будущего на электротяге и получается все да больше ничего нет а где выход непонятно но ну, вот и понимаете, что абсолютно в каждом павильоне одно и то же. Куча инфы, конечно, в них можно позалипать, но концепция одна и та же. Развитие, развитие, развитие. В общем, темнеет, и давайте подведем итоги. Словил ли я вау-эффект от выставки? Нет. Приеду ли я сюда завтра, чтобы сходить в павильоны, в которых я не побывал? Нет. Почитал ли я информацию, было ли интересно? Безусловно, да. Что-то интересное для себя здесь можно подчеркнуть. Но интересно ли это было в общем, и можно ли сказать, что «Вау, я прям описывался от того, что увидел! Божечки мои, это лучшее, что было в моей жизни!» Нет, нельзя. Поэтому, господа, Экспо 2020, она действительно интересная, очень масштабная. Сюда точно стоит прийти, чтобы посмотреть, как они тут все друг перед другом выделываются. А после этого уже сделайте выводы. Здесь действительно можно многое что почитать, посмотреть курсы направлений, куда вообще двигается страна, что для себя подчеркнуть. Ну и сделать какие-то выводы. Я на этой нотке с вами попрощаюсь. Вы огромные красавчики, что посмотрели весь этот видос до конца. Удачи вам, хорошего настроения. До встречи в следующих видосах, где у нас будет недвижка, недвижка и недвижка. Удачи и пока.